Фу, блядь, от кого, сука, с саньем воняет. Не саньем, духами. От тебя с саниной прет, Андрюх. Не Зачем? с От носков, наверное, скажи, Пот. Я тебя уж набрызгал, я ей мешал. Анатоль, ты пиздец, тебя с саниной прет, Андрюх. С Да, конечно, с саниной. Может, кот, как он мог залезть на верх, а мои штаны? Да, кот, блядь. Привет, парни. Нет, не надо. Что с Юрой, что с кошкой. Андрюха, иди сполоснись. Смотрите, фу, сука, тебя, блядь, с отцом при ⁇ ебаный ты, блядь, Жузебан. Простите, простите. Мне надоело так всю жизнь впереди. извините, меня, падок. Но лишь приближусь, как все кричат, заткнувший нос пошел. Репутация очень дурная, и чем пахнет она я не знаю, но всегда и везде я воняю, потому я теперь одинок.